Ну что ж, давайте начнем. Сегодня мы проводим, начинаем, вернее, цикл вебинаров, который будет посвящен топовой защите софта, созданию топовой защиты. В эфире Тимофей Матреницкий, менеджер по продуктам Гордант, рядом со мной Антон Тихенко, руководитель технической поддержки. На прошлом вебинаре мы уже рассказывали о том, что комплексная защита состоит из двух пунктов. Это привязка к внешнему компоненту и защиты программного кода. На сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим... Такой внешний компонент, как аппаратный ключ и все особенности его использования. На следующем вебинаре, который состоится ровно через неделю, мы будем говорить о защите кода. Говоря про аппаратный ключ, что о нем можно сказать в двух словах? Это некое устройство, некий черный ящик, который хранит какие-то параметры и выполняет какие-то криптографические функции. Принцип защиты прост. Есть приложение ваше, есть ключ. Приложение задает ключу вопрос и получает ответ. Ответ, вычисленный на основании какого-то алгоритма. В данном случае на схеме это АЕС. То есть приложение задало вопрос x1, ключ зашифровал этот вопрос x1 и получил z. Стоит отметить, что x1 это не вопрос в чистом виде, это некоторая последовательность, последовательность символов, которая сама по себе ничего не означает. То есть 0, x, f4, 2, 7. Что-то такое не связанное совершенно. Приложение получило Z, что оно делает дальше? Внутри приложения есть табличка с вопросами и ожидаемыми ответами на каждый этот вопрос. То есть XU1 соответствует Y1, XU2, Y2, XUN, YN. И приложение остается только сверить, соответствует ли полученный от ключа ответ ожидаемому. Если соответствует, значит ключик валидный, все правильно, продолжаем работать. Если не соответствует, то приложение как-то реагирует, закрывается, выводит ошибку или что-то еще. В линейке Гордант 30 моделей ключей. Когда подсчитали, сами удивились. Но все они, не все они, большинство из них эволюционировало из одной единственной это Гордан Сайн. Прибавили к Гордан Сайну флешку, получился Гордан Сайн флеш. Засунули в миниатюрный корпус, получился Гордан Сайн Микро. Добавили батарейку в технологию лицензирования по времени, получился Гордан TIME. То есть Защитные технологии во всех, в большинстве ключей плюс-минус одни и те же, которые присутствуют и в Гардансайне. Поэтому сейчас мы будем говорить про Гардансайн. Вот такое описание можно встретить на нашем сайте. В контексте создания топовой защиты нас интересуют здесь три пункта. Первое – это туннельное шифрование трафика протокола обмена. Что это такое? Ключ общается с приложением, получает данные, отправляет данные – Туннельное шифрование означает, что один и тот же блок данных, идентичный абсолютно, в разные моменты времени выглядит по-разному. То есть злоумышленник, включая для, для приложения, это блок данных идентичен, а для злоумышленника каждый раз он будет разный. Создание защиты с помощью ключа базируется на аппаратных алгоритмах. Поэтому далее мы будем рассматривать именно их. В ключе Sign основными являются симметричное шифрование АЕ-128 и электронная подпись ЕЦЦ-160. Но прежде всего давайте посмотрим, какие есть варианты защиты. Варианты построения защиты, их несколько. Первый – это автоматические средства. Ну, здесь все просто. Для тех, кто любит быстро и не запариваясь абсолютно на построение защиты, есть простые утилиты. Нажал три раза на одну и ту же кнопочку, далее, далее, далее, все защитилось, привязалось, можно продавать софт. Второй вариант для тех, кто хочет заморочиться, встроить API, поработать с исходным кодом и создать свою собственную схему защиты под свои требования. Это встройка API. Третий вариант, который мы рекомендуем, это комбинирование. Это и автом... использование и автоматических средств и встройка API. Сейчас объясню, почему мы рекомендуем именно его. У каждого варианта есть свои недостатки и достоинства. Недостатки автоматической защиты заключаются в том, что это утилита. Естественно, она поддерживает ограниченное количество платформ, там есть только на Windows, есть только на Linux, на все подряд нет такой утилиты. И поддержка не всех языков программирования. То есть приложение может быть написано на C, C++, Pascal, Delphi, но этот список ограничен и невысокая степень кастомизации, несмотря на достаточно хорошие мозги в автоматических приложениях, все-таки есть шаблон построения защиты. И если вы хотите что-то кастомненькое, то вам путь в API. А Достоинство можно оценить в том, что автоматические утилиты это GUI, это, вернее, утилиты с GUI. Удобный, красивый интерфейс, весь процесс занимает одну минуту, как я говорил три раза нажали на кнопку, Далее и получили счастье. И Важный элемент то, что в автоматической защите защищается код приложения. То есть все API, все вызовы, оно накрывается специальными алгоритмами, которые очень сильно затрудняют потом отладку этого приложения. В случае с API защиты кода нет, ее нужно наворачивать отдельно. Недостатки API это понятно, это то, что приходится работать руками. Это внедрение на уровне исходников, ковыряться в исходниках и ковыряться много, и мы сейчас расскажем, как именно. Требуется вдумчивый подход, это значит, что если в автоматической защите вы просто нажимали на кнопку и приложение само все делало, то здесь вам нужно будет придумывать, как вызывать API, что вызывать, какие алгоритмы использовать, куда это все встраивать, как это будет работать и так далее. Занимает, естественно, на порядок больше времени, потому что тут нужно будет посидеть, подумать и, сам, и руками самому все это сделать. Одновременно с этим появляется достоинство. Следующее. Кастомизация и оптимизация. Существует ряд приложений, для которых автозащита неприемлема. Эти приложения очень требовательны к оборудованию. Например, почему вот компьютерные игры, да, никто не защищает, никто не защищает код в компьютерных играх или в приложениях для VR, например. Сейчас какой-то идет тренд на VR. Потому что эти приложения очень требовательны к оборудованию. Если защищать код используют автоматические утилиты, то это приложение будет замедляться тормозительными словами. Вот, чтобы этого не произошло, встраивают API. Защиту с помощью API качественно можно сделать, но для этого нужно очень сильно заморочиться. Вторым достоинством API является универсальность. Это код. Берем, встраиваем. где на, на какой платформе работает приложение, уже не важно. API у нас есть на C, C, Sharp и Java. Нет лишних файлов. Не знаю, для кого-то может быть существенным этот пункт, но в случае со, с автоматической защитой вам нужно будет вместе с экзешником таскать рядом еще и дуэлельку. А в случае с API просто берете объектник, линкуете его, у вас получается один экзешник, который вы можете раздавать. И максимальное использование ключа. Как я говорил, автоматическая защита, она выполняет достаточно ограниченный набор задач. Она привязывает приложение к ключу и как-то его лицензирует, как вы скажете, там, галочками отметить в, в, в интерфейсе. Если вы хотите использовать какие-то ячейки, загрузить какие-то параметры, которые не связаны, например, с защитой софта, то это все возможно только в случае API. Сейчас мы расскажем про использование API, что для этого нужно. Давайте посмотрим, что же потребуется от разработчика для организации защиты своего приложения при помощи GARDANT API. Ну, из первого самого это, собственно, придумать схему, как это приложение защищать при помощи нашего API и ключа. Вторым пунктом будет, собственно, настройка самого ключа. Да, они все идут не заполненные какими-то специальными данными, их надо тоже слегка кастомизировать. Для этого есть специальные утилиты, которые позволяют составить специальную маску памяти, записать ее в ключ и уже на основе этих данных работать, защищать приложение. Чуть дальше поподробнее рассмотрим. Ну, собственно, самое объемное. Часть работы это встройка API непосредственная задача разработчика, где по разработанной теме он внедряет и прячет вызовы в коде своего приложения. А теперь об аппаратных алгоритмах. Точнее, для начала первым это АЕ-128, это был очень симметричный алгоритм шифрования. И, наверное, как уже Тимофей говорил, шаблонный и достаточно типовой вариант его применения это построение таблицы вопросов-ответов. По-простому это выглядит следующим образом. Мы генерим некоторый набор случайных вопросов, по очереди передаем их в ключ, передаем не в чистом виде мы их, точнее, лучше это делать не в чистом виде, лучше их последовательно в каком-нибудь цикле, ну, например, похешировать. Непосредственно уже ключ сам внутри себя аппаратно шифрует то, что он получал от приложения на алгоритме AES с длиной ключа 128 бит, и ну, на выходе мы имеем некий ответ, зашифрованный. Лучше, наверное, на этом не останавливаться, то есть просто составить таблицу вопросов и ответов, пожалуй, будет недостаточно. Лучше несколько усложнить эту логику и применить эти ответы для полезной нагрузки для приложения. То есть дальше мы видим, что этот ответ участвует в преобразовании, проще говоря, ксориться с неким ключом. Давайте возьмем за основу, что это специальный ключ для какого-нибудь нашего шифрования. Допустим, приложение работает с базой. Допустим, в этой базе мы хотим определенную часть данных не хранить в открытом виде, но для аппаратного ключа все-таки на маленьком контроллере это большой объем для поточного шифрования, а какой-нибудь софтверный алгоритм вполне с этим может справляться удачно. Соответственно, для софтверного алгоритма нам нужен секретный ключ шифрования, вот его-то мы и с ответом из ключа. На выходе мы получим некий результат. В итоге надо обратить внимание, что не ответы, ни сам секретный ключ, которым мы в нашем примере шифруем базу, не хранятся в приложении. После того, как мы при помощи набора вопросов составили себе табличку с результатами, ключ, ответы и все эти производные удаляются из приложения, не хранятся там. Да, ключ я имею в виду секретный ключ, не аппаратный, конечно же. Это тот, который у нас кей. Okay. Вторая часть нашего слайда это непосредственно работа приложения, то есть его исполнение у конечного пользователя. Здесь тот же вопрос задается также ключу, там преобразовывается. Мы получаем опять же ответ. Но на финальной стадии мы ксорим его уже не с ключом, которого, собственно, нет в приложении, а с результатом из соответствующей таблички. То есть помним, у нас в приложении осталась таблица вопросов, таблица результатов. Прогоняем все это через ключ и таким образом динамически вычисляем наш секретный ключ для расшифровки или шифрования данных в базе. То есть, кроме того, что здесь есть полезная нагрузка для работы приложения, мы неоднократно обращаемся к аппаратному ключу, мы таким образом, по сути, его проверяем. Если у пользователя приложения нет этого аппаратного ключа, он не сможет с ним работать. Ну, Это, это в общих чертах описание того, что можно сделать на ЕСе, но, естественно, не единственный вариант его применения. Теперь про ECC-160. Довольно полезный алгоритм. По сути, это алгоритм цифровой подписи данных, который позволяет нам авторизовать и аутентифицировать ключ для приложения. Схема в чем-то похожа на предыдущую. То есть есть некий вопрос, некий блок данных, который генерируется приложением, передается в ключ, в ключе он уже обрабатывается, а именно подписывается. То есть на выходе из ключа мы получаем блок данных с подписью. И тут интересный момент, то что подпись проверяется в приложении уже с отверно без использования ключа. То есть результатом у нас будет либо подпись верна, либо неверна. И, соответственно, мы расходимся по разным веткам. Работаем с приложением, не работаем, ключ правильный или неправильный. Так, Теперь давайте вернемся к настройке ключа, о чем мы говорили ранее. По сути, это составление инициального дампа с данными, которые мы запишем уже в энергонезависимую память ключа. В этом дампе находятся какие-то атрибуты, которые будут позволять идентифицировать именно этот ключ, именно для этой сборки приложения. Там будут находиться в специальных ячейках памяти собственно, секретные ключи для наших аппаратных алгоритмов шифрования и подписи. Там же можно разместить свои служебные данные для приложения, которые читать, писать в ключ уже в процессе работы. Из всего этого формируется некая маска, собственно тот самый дамп, и при помощи специальной утилиты нажимается кнопка «Записать» и записывается все это в память ключа. Дальше. Настройка ключа на этом закончена, и таким образом мы подготавливаем столько ключей, сколько дистрируктивов приложений у нас есть. Давайте пройдемся немножко по встройке непосредственно самого API. Схематично тут также мы видим несколько блоков. По сути, нам нужно на первом этапе проинициализировать нашу гордант API. Следующий блок этого идет поиск ключа, то есть установка тех самых атрибутов, которые мы ранее настроили для ключа и записали. То есть дальше производим поиск и логин, авторизуемся на самом ключе. Блок работы с ключом – это все то, что мы описывали для аппаратов алгоритмов, это работа с таблицами, вопросами, ответами, подпись, проверка, ну, подпись данных, проверка уже может выполняться без ключа, и даже не на компьютере, где он установлен. Ну и финальная стадия – это просто деинициализация API. Да, есть некий набор, скажем так, критериев, о которых лучше помнить при работе с API. Распределяйте вызовы по всему телу приложения неравномерно и ну, максимально запутанно. Взаимодействие с ключами можно производить из разных потоков приложения. Естественно, обрабатывать коды возврата от функции Гордан Топе лучше по усложненной логике. Да, отложенная реакция. То есть, надо по возможности использовать вероятностные какие-то критерии при работе с ключом. То есть, опять же, возвращаясь к тем же. Вопросом-ответом, мы можем использовать сегодня один блок вопросов, завтра другой. Через неделю это будет третий блок вопросов. То есть все, что угодно, любые вероятности на события, время, там, квартал, дата, я не знаю, частота процессоров, фаза Луны все что угодно. То есть любые вероятности, которые не позволят легко проанализировать работу с ключом и затрудняют построение так называемых табличных эмуляторов. Также можно и стоит контролировать целостность приложения при помощи подсчета ХЭШа. Да, в каждой версии ПО при обновлении этих версий лучше менять схему защиты. То есть ну, не обязательно, например, в минорных версиях менять целиком всю схему взаимодействия с ключом, но можно поменять там... Внутри ключа изменить ключи, чтобы визуально э, трафик общения с ключом был еще более запутанным и не совпадал с предыдущей версией приложения. Ну и, конечно же, лучше использовать различные протекторы для защиты кода. Да, то есть, друзья, по большому счету, использование API, это открывает огромный творческий путь для разработчика, потому что здесь можно встраивать куда угодно, что угодно, и... Придумывать схему, которая нужна вам под конкретную вашу задачу. Давайте теперь рассмотрим отдельную модель ключа, вернее, отдельное семейство. Это Гордан Код. Он также изрос из модели Гордан Sign, но в нем была добавлена еще ячейка памяти под загружаемый код. На самом деле это открывает очень большие возможности для использования ключа. Ячейка вмещает в себя до 20 тысяч строк кода на сей. Что это в? В практическом смысле значит, что ключ превращается в универсальную таблетку для вообще любого ПО, потому что идет поддержка любых платформ операционных систем, работа идет на любом оборудовании, где есть USB-порт. Даже если USB-порта нет, то через переходник его можно вмонтировать в материнскую плату. И что самое интересное, управление памятью ключа, то есть управление всеми алгоритмами чтения и записи из защищенных ячеек и так далее, может происходить из самого ключа, из загружаемого кода. То есть мы это как раз и рекомендуем сделать, потому что в этом случае вы вызываете не несколько функций, которые делают разные вещи, а вы вызываете одну, и все, что крутится, все, что, все взаимодействие с ключом, которое выполняется, оно выполняется внутри нем самом. В приложении вызывается только одна единственная функция, но мы это рассмотрим чуть Дальше. Схема работы загружаемого кода. Достаточно важный момент, потому что все, что есть в вашем распоряжении, это 20 тысяч строк кода на C, плюс внутренняя память ключа. Ничего за пределами вот данного аппарата не используется. Нельзя вывести на принтер функцию печати, вызвать на принтере. Нельзя что-то вывести на экран, нельзя что-то вывести в консоль. Схема работы следующая. Получили данные обработали эти данные, вычислили что-то и вернули результат в ту же точку, то есть в ваше приложение, которое присылало эти данные параметры. То есть использование загружаемого кода состоит из трех этапов. Собственно, выбрать код, перенести в ключ и встроить API в исходный код. Давайте рассмотрим поподробнее. Самый, конечно, сложный момент – это выбор кода, потому что не для каждого приложения легко подобрать код. Я бы даже сказал, не для каждого приложения возможно выбрать код. Требования следующие. Код, загружаемый в ключ, должен быть сложным и уникальным. Если вы поместили туда функцию отрисовки окошечка или функцию вывода какого-то текста на экран, то смысла использовать GARDAN код нет абсолютно, потому что такой код, код достаточно легко эмулируется. И понять, что вы делаете достаточно простую функцию, очень легко. И отсутствие желательно, чтобы загружаемый код менялся от версии к версии. Потому что если вы используете один и тот же загружаемый код версии, которая вышла, 10 лет назад, то этим самым вы повышаете риск того, что вас поломают. И, конечно, забыл сказать о том, что гордант-код идеален для NET-приложений. Потому что код там открытый, помещая, ключик, помещая код в, в ключ, вы, по сути, сохраняете, сохраняете его от злоумышленника, от взгляда злоумышленника. Требования по производительности умеренная ресурсоемкость. Можно, конечно, загрузить в ключ циклы, тяжелый алгоритм распознавания лиц и так далее. Но нужно понимать, что если вы слишком сильно нагрузите ключ, он будет долго обрабатывать запрос приложения. И, соответственно, само приложение может, может очень долго ждать ответ. То есть, иными словами, приложение может глючить. Отсутствие слишком частых вызовов. Да, если вы дергаете ключ каждую секунду, то не нужно удивляться, что он будет очень долго отвечать. Требования по реализуемости. Как я уже сказал, все вертится внутри ключа, поэтому не должно быть никаких внешних зависимостей, никакого использования потока ввода-вывода, никакого вывода на консоль и никакого динамического распределения памяти. Все только внутри ключа. Перенос кода в ключ осуществляется в два этапа. У вас есть исходный код на C, через какой-то компилятор, например, EGARTA, потому что мы рекомендуем его, потому что мы тестировали все наши решения на нем, вы получаете бинарный файл. Этот бинарный файл с помощью того же GRD-утил, который мы использовали ранее в случае с внедрением аппаратных алгоритмов и построением маски, мы записываем в ключ. API для загружаемого кода. По сути, оно мало чем отличается от того, что было при использовании простых алгоритмов. Единственная разница, добавляется один дополнительный запрос, это GRD-code-run. Вот верхняя схема да, отличается от предыдущей только тем, что добавляется один запрос. Однако мы рекомендуем, и это будет очень классно, если вы это соблюдете, все алгоритмы, все запросы к ключу прятать внутри кода, то есть эта схема ниже. То есть ваше приложение в определенные моменты времени вызывает одну и ту же функцию, вот только результаты ее работы абсолютно разный. То есть где-то вы вызвали кодран, для одного алгоритма, где-то вы вызвали кодран для другого алгоритма, где-то вы вызвали кодран для чтения параметра из ячейки, где-то вы записали параметр. То есть злоумышленник будет смотреть и совершенно не понимать, что происходит, потому что дергается одна и та же функция, но происходит абсолютно разный эффект. Итого, друзья, подытожим. Для создания топовой защиты что нам нужно? Первое. Построить уникальную схему. Автоматические средства хороши и они достаточно мощные, но, во-первых, они не всегда применяемы, а во-вторых, они не дают должный уровень кастомизации. Если вы хотите создать пуленепробиваемую защиту, то API плюс автозащита – ваш вариант. Правильно внедрять вызовы API. Опять же, если вы встроили в одно место вызов API и считаете, что у вас все хорошо, то... Пожалуйста, измените свое мнение и встраивайте правильно, разбрасывайте IP по всему коду, создавайте сложную схему, меняйте ее периодически, тогда будет вам счастье. Использовать загружаемый код – отличная возможность сохранить вашу интеллектуальную собственность, какую-то функцию. Опять же, вот тот же Face ID, который есть сейчас у iPhone, пожалуйста, положите его вот функцию распознавания, положите в загружаемый код. Никто никогда у вас ее не, не отладит, не, не сворует, по крайней мере, мы на это надеемся. И, конечно, применять защиту кода. Ну, про этот пункт мы расскажем чуть-чуть подробнее через неделю. Мы будем говорить о протекторах, о продуктах Гордант, которые выполняют данную задачу. Друзья, в вашем распоряжении есть документация. Если вам что-то Осталось непонятно после нашего вебинара, в вашем распоряжении есть документация, ссылка на экране. Есть служба поддержки, которая всегда будет рядом помочь. Если по каким-то причинам у вас не получается изучить документацию и разобраться во всем, вы можете воспользоваться услугой консалтинга, благодаря которой специалист наши все расскажут, все покажут, все презентуют и будет вам счастье.